Хорошо, Василина, спасибо большое, это было очень интересно, не сомневаюсь. Э -э у меня такой вопрос, мы обычно заканчиваем, э что происходит у нас на биржевых фондах, валютных фондах. В прошлый раз мы э разговаривали, что э не упадет, будем так говорить, евро. Э -э действительно, евро не упало. Э -э доллар продолжал идти вниз, в общем-то, и шел вниз. Дело в том, что сейчас очень важное, возможно, будет событие происходить в Соединенных Штатах, я имею в виду, а именно принятие какой-то, возможно, медицинской реформы. То есть Дон... не в среду случайно. А Дональд Крамп, я не знаю, но она должна была быть уже принята. В общем, там. Ну, наверное, кто-то знает о том, что существовала реформа, которая была принята президентом, президентом Обама, которая называлась «Обама-кэр». Ну, тут много ходило вокруг этой программы, всего-всего-всего. Но категорически против этой программы был Трамп. Ну и на самом деле, вот сейчас он запускает новую программу, и голосование этой программы должно было быть уже, возможно, в пятницу. Но заморозилась, и, наверное, она все-таки будет принята. И вот это окажет серьезное влияние. Когда это будет? Ну, возможно, понедельник, возможно, вторник, мы не знаем. То есть это где-то будет объявлено, нету какой-то такой конкретной, точной даты. Ну, расскажи сейчас, что ты видишь на самом деле происходит вот в этом плане на валютных рынках, и что может произойти. Ну, вот интересный день, среда. Для рынков это как раз-таки тот переучет, о котором я говорила. Вот итоги по переучету будут уже подводиться как раз окончательные в среду. И я думаю, что это не связано с реформой Обамыке. Там не медицина задействована на этой неделе больше, а именно пищевая промышленность, социально. Может быть, не окончательные итоги будут по поводу реформы. Но Обама-Кеа сама по себе она не может существовать. Кеа, забота, медицинское страхование. Мы говорили на прошлой неделе о том, что дева и рак ⁇ это разрушительный сейчас аспект а Обама-Кеа. Обама Кеа ⁇ это рак, забота. Uh -huh. Медицинское страхование ⁇ это дева. Она в любом случае будет отменена, эта реформа, это однозначно Но вот ключевой день, я думаю, что это с среда, как раз-таки вот этот рыбный, теневой аспект Шесть. Что может повлиять на рынок, я не знаю, поскольку это как раз-таки те финансы, которые мы не можем учитывать И то, чего мы до конца не можем знать Об этом, может быть, знает бабушка Джанет Елен но не мы Понятно я не, я не вижу что что-то должно меняться до среды и среда именно такой ключевой день но по картографии я смотрю что великобритания не очень хорошо выглядит и я думаю что фонд может продолжать снижаться и на протяжении этой недели а потому что там негативных слишком много проекций формируется именно в великобритании. И уже к концу следующей недели только они дойдут до э, Нью-Йорка. Вот, э, mm -hmm. смотри, что получается. У меня сейчас открыт график на другом мониторе. У меня открыт график как раз британского фунта. И я смотрю на британский фунт. Он шел очень стабильно и довольно долго шел вверх. А, э, движение вверх остановилось 23 числа, 23 марта. После чего началось снижение. Ну вот сколько? 23 24 И два дня всего идет снижение. Я полагаю так, что те принципы, которые посложены в основу моего анализа, если это будет продолжаться движение, что, в общем-то, сейчас говорит уже Василина, дорогие друзья, обращаюсь к вам, то тогда я... Мне так кажется, что тоже вот по графикам видно еще буквально совсем чуть-чуть, и мы, так сказать, пробьем уровень поддержки, уровень суппорта. И, исходя из того, что говорит Василина, продолжаться не очень хорошо, это есть просто совершенно невероятные возможности. Это я вам заявляю, как специалист, который работает 21 год на бирже. Я не знаю, кого-то интересует, кого-то нет, но тем не менее... Это возможность получения очень серьезных бенефитов, я вам могу сказать. И это очень важно. Вот то, это то, что я называю новым, так сказать, вением эзотерическая биржа. То есть в среду от движения индексов все-таки определяет падение или подъем в мировом масштабе. Все-таки американская биржа, нью-йоркская биржа падения продолжается уже довольно-таки долго. И она, она может остановиться, вы, ты говоришь, в среду, правильно? Если Возможно, быть. но это, это не ключевой аспект, конечно, для того, чтобы весь рынок так глобально развернулся. Но какие-то позиции можно иметь в виду, особенно тех стран, которые завязаны на рыбный промысел, между прочим. И каким-то образом вот порты, вот эта тема, рыбная, рыбная тема. То есть можно тут подумать, поразмышлять. Ну, Это так целенаправленно в отдельной, в отдельной, может быть, передаче или в отдельном ракурсе, что ли. А когда общий такой прогноз, он общий, понятно. предполагает... Да. Общей тенденции. Да, ну, может быть, мы сделаем отдельную какую-то передачу, если будут такие запросы. Лично мне это интересует, поскольку все-таки я обучаю студентов и так далее. А, хорошо, давай мы перейдем к тому, что было озвучено в самом начале. Какой-то там был юмористический такой был вопрос, что ли, да? Это такой. Угу. Ну, вот у нас одна постоянная наша слушательница задает вопрос. Юморист. А, да мне нравятся такие вопросы немножко с, юм, с юмором с юмором и спрашивает она да. модельер стилист и послушала прогноз по поводу клонского аспекта прошлый наш прогноз. Обратила внимание, что э, какие-то тенденции клоунские в моде присутствуют. И задают вопрос э, по поводу того, в моде ли теперь красная будет кра в этом сезоне, э, красная обувь, э, что-то такое. Загнутые, загнутые да. носы на туфлях, э, колпаки с бомбончиком э, на, там, на шляпах, mm -hmm. да? Ну вот мне нравится, когда а, люди начинают думать, это а. вообще здорово и действительно, а действительно. понимать, что а действительно. да, понимать, это что здорово, это здорово, может... когда люди начинают думать вообще, я хочу сказать. Да, да это, это правда. прекрасно. Это правда. И я думаю, что наши радиослушатели все. Думают и все слышат, правильно слышат. Угу. А, так Вот я, между прочим, согласна с тем, что такой устойчивый аспект может э, в моде создать подобную тенденцию. А в частности, как то красная обувь, э, шабло какой то и жабо, как она называется, а также для женщин белые тени для век. Ну как у нас у господина президента американского там белые глаза, такие клонские атрибуты у него тоже есть. Вот эти белые глаза, возможно, это белые тени для век. Так что еще не очень интересно. А может быть даже белая тушь для ресниц. Так что слушайте, пригодится в любом бизнесе. А также именно вот цвета клонские, такие контрастные, тоже вполне возможно. Это тенденции в моде. Так, Спасибо за вопрос. Ваша, ваш, так сказать, почитатель таланта, да, слушательница, она сама модельер, правильно? Да? Я так модельер, стилист и модельер. Стилист и модельер, да. Я недавно смотрел шоу Валентина Юдашкина по интернету. Ну, там много, с моей точки зрения, -то этих тенденций. Я уж не помню. Ну, красная обувь, она всегда как бы была в моде. Марсианская обувь, особенно у женщин. Да, это нормально. В сочетании с белыми стошью для ресниц, да, это вполне. Почему нет? Ну вот, вот. Даже, даже моду затронули. Понятно. Ну вот. отлично. Задавайте вопросы, будем рады ответить. Особенно да. если они будут такие неоднозначные, может быть, экстравагантные М -м. и смешные. Все, будем рады. Василина, а еще я обещал в конце программы сказать, ну, это как объявление, да, о том, что будет программа, да, у вас, ну, во-первых, с Ритой у вас идут программы по средам, да, или когда? Да, в среду, среду в 20 программы. часов вечера по московскому времени. Вот, Дорогие друзья, в среду в 20 часов вечера, в 20 часов, да, по московскому времени, в Чикаго это 12 часов дня, полдень. Uh, будет передача с Василиной Мискевичей, Рита Борт, Холистик Хелс-Коуч, специалист по здоровью и правильному питанию центра Сангейтс. О чем речь у нас идет? Uh, oh. uh, пищевая промышленность, культура питания. Опять, куда от этого денешься? Да, да. И может ли это как-то на отношениях сказаться? Потому что передача называется Тайны отношений. Ну, правильно, мы же знаем, что путь к сердцу мужчины лежит через э, желудок. Вот только в, на этой неделе, дорогие женщины, э, старайтесь не кормить своих э, мужчин э, мясной пищей, правильно? Лучше рыбной. Вот креветки там, лапстеры, да? Как у вас в Белоруссии лапстеры ловят, нет? Еще ничего, на фермах. У нас сейчас, наверное, только лещ идет, Котлявый. Лечь. Не люблю, Кости. Ну хорошо, понятно. Ладно, тогда еще раз регистрируйтесь, дорогие друзья. Почему? Потому что, ну, эти передачи, как я уже сказал, они э, предполагаются быть, э, в общем-то, закрытыми. То есть они не всегда будут открыты для всеобщего пользования, потому что... Вступает все больше личных вопросов. И их в чатах для общего пользования, для общего просмотра, как бы, ну, не будет правильно выставлять. Поэтому, если вы будете регистрироваться, вы уже точно туда попадете. Это, так сказать, совет. Василина, спасибо тебе большое. Это было очень интересно. Менчанам, без сомнения, не мне, ну, белорусам я имею в виду, а я в душе вот бульбаш вот опять же песняры это я еще их так сказать лично помню вот и очень люблю да и поэтому я всегда слежу за то что происходит на территории бывшей республики беларуси а теперешнего государства беларусь спасибо большое до свидания всего доброго до свидания всего хорошего